Большинство людей хотят зарабатывать больше, но далеко не все знают, как это делать. В этом ролике за ближайшие несколько минут я расскажу о возможности дополнительного дохода, которая может пройти мимо вас, но это та возможность, которой я пользуюсь уже 16 лет. Меня зовут Зайцев Алексей, я предприниматель. И если немного рассказывать о себе, то с самого детства я стремлюсь работать на себя и зарабатывать побольше. Давайте мы сегодня поговорим о том, что можно делать для того, чтобы зарабатывать а, дополнительно, удаленно. А, зарабатывать мало или ничего – проблемы никакой. А вот зарабатывать побольше для того, чтобы хотя бы немножко поднять свой уровень жизни – это уже посложнее. Вот в частности, находясь в Арабских Эмиратах, я много спрашивал у людей, сколько стоит здесь просто пожить. Да, жить, например, можно на тысячу долларов, но это будет жить в шестером в одной комнате, кушать лапшу и передвигаться как то. Или жить э, нормально семьей в отдельной квартире съемной. Это будет стоить 5-6 тысяч долларов без какого-то шика. То есть... Если мы говорим о том, что ваши запросы входят в нормальный доход, в том, чтобы достаточно хорошо жить, чтобы одеваться, кушать, не ограничивая себя, то для этого любыми делами заниматься не получится. Для этого нужно заниматься делом, которое приносит больший доход. Я думаю, что вы со мной согласны. Итак, давайте я расскажу возможности, которые лично я пользуюсь. Я сотрудничаю с компанией Nsp. Это американский бренд, которому 50 лет. Вкратце я расскажу о продуктах компании и о самой фирме и чуть позже о том, что можно делать. На сегодняшний день один из лучших производителей. Года в Америке по а, продуктам для здоровья. То есть есть а, разные категории продуктов, есть продукты нездоровья, такие как фастфуд, да, есть продукты для здоровья. Это такие как натуральные экзотические соки, а, комплексы витаминов, витамин D. А, Кремний, кальций, э, всякие жевательные бифидобактерии, э, очищающие детокс-продукты, продукты для снижения веса и другие продукты, которые улучшают наше самочувствие, дают нам больше энергии и позволяют регенерировать клетки так, чтобы мы э, быстрее обновлялись. Вот. И компания эту продукцию производит уже 50 лет. Безусловно. Есть масса конкурентов, но эти конкуренты пришли позже и очень часто а, производят продукцию ну, не настолько высокого качества. И отсюда может разниться цена. Но ну, вы знаете, что у буржуев а, цена просто так не формируется. В основном это связано с себестоимостью сырья, а, особенностями производства. И у NSP есть очень качественная а, линейка продуктов, которая имеет среднюю ценовую политику. Какие продукты компания производит? Первое. Это лечебная зубная паста, то есть э, продукт, которым люди чистят зубы, экономичный, полностью натуральный, его можно глотать даже детям, и интересно. Продукты для ухода за волосами, сюда же, то есть это продукция гигиены. Вторая позиция – это косметические средства, э, декоративные косметики и средства по уходу. Третье – это экзотические лечебные соки. То, что касается ощелачивания организма, питания организма антиоксидантами там и минералами это соки третье это продукты витаминного характера детокс, кальций хром йод и так далее и так далее различные средства в том числе коктейли для того чтобы напитать свои клетки необходимыми элементами их очистить итак с точки зрения линейки продуктов все понятно. Сейчас продукты wellness в определенном тренде, и очень сильно этот рынок растет. И связано с тем, что, скажем так, вирусная активность в мире вот, усилена. И люди либо бегут быстрее в аптеку для того, чтобы лечиться от вируса, либо они больше профилактируют свой организм для того, чтобы чувствовать себя так, защитить свой иммунитет так, чтобы не болеть. Поэтому у людей всегда есть выбор, и очень часто этот выбор идет в сторону профилактических средств и биологически активных добавок к пище, как это сертифицировано в СНГ. Каким же образом можно взаимодействовать с этой компанией и зарабатывать? Потому что мы сегодня говорили о доходе, о большом доходе, о маленьком доходе и так далее. Есть разные варианты работы, и сейчас мы поговорим о том, как в принципе развиваются фирмы как раскручиваются фирмы. Очень часто в маленьком городе появляется хорошее кафе, которое вообще не дает никакой рекламы. Но если там высококачественный продукт, то люди по рекомендации рекомендуют это кафе, рекомендуют, рекомендуют, и очень быстро кафе разрастается э, клиентами и, э, скажем так, даже начинает поднимать цены, чтобы как-то сохранять э, ну, перебор с людьми. Точно так же и люди, которые там, не знаю, занимаются ногтевым сервисом, они э, набивают клиентскую базу, люди по рекомендации приходят, приходят, потом люди вынуждены поднять цену для того, чтобы как-то, ну, не перегружать себя работой, потому что по ночам работать не будешь. И вот таким образом, строится раскрутка практически любого товара, который является продуктом высокого качества. NSP работает по методам рекомендаций. Большинство людей рекомендуют людям другие товары, которые им нравятся абсолютно бесплатно. Но у вас есть возможность сделать это за деньги. Это называется многоуровневый или сетевой маркетинг. Когда вы попользовались тем, что вам понравилось, и вы рекомендуете это знакомым, и вы уверены в том, что они купят хороший товар, сходят на хороший фильм, познакомятся с интересным специалистом, получат качественную услугу. Вот компания НСПИ платит за рекомендации. Когда человек благодаря вам покупает витамины или сок, вам с этого капает определенный процент. Каким образом это происходит? Люди регистрируются как клиенты от вас. И каждый раз, когда они покупают продукт на свой номер, определенный номер, вам с этого каждый раз капает процент. В чем особенность этого вида торговли? Это же торговля а в том, что вы не продавали, а люди купили сами. В том, что люди купили повторно, а вы можете об этом даже не знать. И вот люди, например, которые пришли по вашей рекомендации в кафе второй раз, ну, вы же не получите за это деньги. А когда люди приходят в НСП второй раз, купив снова зубную пасту, которая им нравилась, витамин D, который им нравился, бифидолактобактерии для детей, которые нравятся, которые эффективны, вы с этого получаете постоянный процент. И таким образом мы можем вырисовать несколько видов дохода. Первый – это быть консультантом и получать доход от реализации продукта, то есть сколько людей благодаря вам купило, и вы получаете с их покупок определенный процент. Доход, как правило, здесь будет до полутора тысяч долларов. То есть только блогеры, люди, у которых есть, ну скажем так, медийность, скажем так, известность, они могут рекомендовать продукты, и у них Тысячи клиентов будут покупать, и это будет более приличный доход, но большинство людей все-таки не блогеры. Мы говорим о простом человеке, и если вы простой человек, то благодаря вам будет пользоваться продукцией там, от 5 там, до, до 50 человек, я думаю, что не более. И эти люди будут покупать в компании, без вас, вы будете получать с этого процента. Как правило, доход до полутора тысяч долларов. Второй вариант – это построение команды специалистов, которые работают с этим продуктом. Большинство людей, которые работают с людьми, могут рекомендовать э, то, что им нравится. То есть вы можете подключить человека, который работает с клиентами, э, с пациентами, там, врача, косметолога, э, человека, который работает в, в сфере массажа, человека, который работает там, в, в сфере красоты человек который просто активная личность вы можете таких людей подключить и они будут работать с клиентами создавать структуру и вы будете получать с этого процент доход здесь уже повыше цифры мы будем говорить с вами отдельно если вам эта тема будет более глубоко интересно но скажем так здесь вы задействуете уже труд других людей и работаете командой вместе и третий вариант дохода это серьезный большой бизнес Вполне возможно, международный. Когда у вас есть амбиции в этой теме зарабатывать много, хорошо, купить себе большую квартиру, купить себе дорогую машину, возможно, обеспечить своих детей учиться где-то за рубежом. То есть есть амбиции, есть ну, такая здоровая жадность, когда вот такой человек, он готов работать по-другому, он готов видеть бизнес по-другому. И вот в этот момент а, мы разрабатываем стратегию построения бизнеса, на создание больших товарооборотов, когда вы приглашаете людей, и это становится многотысячными структурами. За счет того, что компания работает таким образом 50 лет, я сотрудничаю с ней лично 17, то я могу сказать, что эта система работает. И первый год я просто тестил, насколько честно она платит деньги. Я просчитывал фамилии людей, сколько они купили, сколько мне процентов прошло. И по всей структуре мне это было очень интересно, насколько четко это работает. Так вот, за все 50 лет компания платит тот процент, который я заложила на, так скажем, нашу рекламу. На то, что мы создали эту структуру и нам платят с этого процент. Так вот, вы можете создать... Абсолютно такую же организацию, только большую. И, возможно, у вас есть знакомые в Европе. Возможно, у вас есть знакомые в разных странах СНГ. Возможно, у вас есть знакомые ну, в каких-то других городах даже своей страны. Или вы тот человек, который просто имеете ну, совершенно дикие амбиции. И вы можете в своем одном регионе создать достаточно большие товарообороты. Итак, если вы будете приглашать людей работать в свою команду, то у вас создается большая структура и вы получаете более солидные деньги. При этом вы можете жить абсолютно в любой стране мира. Вот вам захотелось переехать в другой город вместе с семьей, путешествовать, может быть кругосветка, может быть это, это надолго, вы будете получать доход, независимо от того места, где бы вы ни находились. Итак, мое предложение к вам озвучено. Если вам интересно узнать более подробно, то я приглашаю вас... В свою команду я приглашаю вас рассмотреть этот бизнес и посмотреть на возможности его более глубоко ссылки для того чтобы выйти на связь в описании под видео я буду очень рад общению с вами и знакомству до следующих встреч с вами был зайцев алексей